Давай на «ты», и я достаточно такой простой человек. Я говорю, все, а не я ты хочу Хазангах, Как будто еще продолжается студенческая жизнь, но в новом формате. Тоже многие говорили, как же там, кто, в шкафу не попадешь, там нужно платить, там все такое. Еще будучи студентом, и потом тоже, когда уже приезжал, я не мог встретить достойную национальную кухню в халяль. Царская кухня, она тяжела немного. Добрый день, уважаемые зрители. Рада приветствовать вас на очередном выпуске проектного шоу. Сегодня у нас в гостях известный татарстанский предприниматель, основатель сети кафе-ресторанов Тюбетей, Султан Эдуардович Сафин. Султан Исянсис. Салям. Салям. Ну, о себе в двух словах. Я родом из Самарской области, село Камышла, Это маленький такой татарский район, мини-Татарстан его называют там. Вот, там учился там, жил там, потом какое-то время переехал в Тольятти, школу заканчивал в городе Тольятти, откуда, где автоваз наш, да, производятся вазовские машины. Вот, и был такой мом момент, у меня появилась мечта э оказаться в Казани. Вот, и эта мечта была связана как раз с КФУ, потому что буквально на два дня была небольшая экскурсия, и я оказался в главном здании КФУ. И мне показалось, что здесь какой-то другой запах даже, запах другой. Люди, это, видимо, была какая-то приемная комиссия. Пахло а? пичмаками. Тогда еще нет, потом стало пахнуть пичмаками. Вот, и мне просто казалось, что здесь столько там разных наций, разных народов, там было очень много афроамериканцев, там из Азии как бы много студентов, и вот эта вся атмосфера такая международная, она мне просто заразила. Ну, по всей видимости, этот зарубежный дух, международной коллаборации, которую в КФУ пропитались, оно способствовало да, вашей работе в Саудовской Аравии, я так понимаю, в крупной корпорации. Да-да-да, то есть, но ну, следующим таким интересным этапом, ну, вообще, КФУ это отдельный этап, да, то есть, там, тоже определенным чудом я там попал в КФУ, то есть... Тоже многие говорили, как же там, кто, в шкафу не попадешь, там, нужно платить, там, все такое. Вот, но я, опять-таки, там, с деревни ЕГЭ сдал просто, и хорошо получилось сдать, и получилось, как бы, попасть, да, по воле Всевышнего. И когда оказался на геофаке, геофак, оказывается, это, ну, две вещи. Это, с одной стороны, романтика, э, геологические практики, палатки, э, костры, гитара, там, и вот это все, изучение пород, э, прогулки по геологическим, ну, это называется геологическое обнажение, то есть когда ты можешь наблюдать породы, да, их изучать. Вот, с другой стороны, это возможности. То есть геофаг – это близкая тема к нефти. Не все там про нефть, но в том числе и про нефть, и про полезные ископаемые, да. И открылись там, у меня была международная практика в Китае на четвертом курсе, по-моему. На третьем курсе у меня была не менее интересная практика в Татнефте, Всех студентов отправляют в Татнефть, потому что это наша такая, да, ну, материнская компания в Татарстане. Там, конечно, проходился и газон надо косить, но как бы и в этом была польза. Это классика студенческая. И жанро, в этом была польза, да. И потом был Китай, был Усинск, mm -hmm. Заполя... ну, этот, ближе к Заполярью, mm -hmm. вот, и было, ну, это была компания Шлюмберже, да, тоже международная. И потом открылись возможности как раз из Китая. Я узнал о том, что есть возможности в Саудовской Аравии а я как бы по духу, ну, как, как мусульманин, да, то есть мне хотелось вот это все узнать, увидеть своими глазами, как бы там побыть, и открылись возможности учебы и работы там. Я уже, соответственно, выбрал сначала учебу, я сделал там магистратуру э да, там полтора года она была, и потом там же э удалось устроиться на работу в Саудиорамка, Такая нашумевшая сейчас последние годы. корпорация. Да, нашумевшая история с аудиорамкой. Раньше она такая была достаточно закрытая. все она не как Газпром, она супер такая национализированная и достаточно закрытая компания. Вот, и они там отборные фрукты только берут из индустрии. То есть там работают мужики, которые под 30 лет работали в Shell, в BP, там, Хелли там, и так далее, все компании. Фильтрация происходит. Да-да-да. А из-за того, что я университет там закончил, то есть у меня открылся такой канал. Прямой, то есть, ну, такой, uh -huh. срезаешь 30 летов, и тогда сразу как бы варамка. И, как, ну, опять-таки, там очень интересное было интервью, отдельно тоже про это могу рассказать, и вот там оказался. Очень интересное обучение. Я проходил бизнес-обучение от Babson College и Cornell University, это такие ведущие университеты в мире по бизнесу, и нам давали вот эту систему Customer Development, да? систему Стива Бланка и его учеников, там Lean Startup, Business Model Canvas, да? Александра Остер-Вальдера. Вот. И вот эти все вещи, которые мне там давали, я вот из-за вот этой тяги своей к национальной кухне, я просто брал и, и моделировал как бы в Тубетей. Mm -hmm. А что, если так? А что, если так? И думал про эту модель, формировал там бизнес-планы и так далее. И сам продукт, саму подачу. И так вот в 2000 там наверное, 14 -го года появилась вот эта концепция 2 Есть две такие крупные сферы знания, product development, customer development, да, mm -hmm. развитие продукта и развитие клиента. Вот, э, насколько я понимаю из э, твоей риторики, у тебя есть вот этот внутренний вектор по ценности, то есть ты как бы больше стараешься, наверное, донести свое понимание до клиента. А есть ли обратный такой вектор, что как какая-то связь э, с текущим студенческим сообществом или с клиентами тюбетей, они тебе что-то подсказывают на доработку, а, скажем так? Да, абсолютно. То есть вообще изначально, вот, опять-таки, когда Tubita как концепция формировалась, она формировалась на базе бизнес-модел канваса, uh -huh. то есть value да, что мы предлагаем, как мы эту value доносим до целевой аудитории. А, многие ищут, наверное, стопроцентных инструментов, в плане там, трудоустройства, в плане развития своего бизнеса, это не всегда просто, ведь, да, тестировать гипотезы, цикл за циклом, ресурсов. когда это, да, mm -hmm. это требует ресурсов, в том mm -hmm. числе жизненных, энергетических, и кто-то может сказать, ну, нет, я хочу там пойти в корпорацию, где там все понятно, все прозрачно, я буду получать большие деньги. Вот каким образом удается молодое поколение Зажигать, мотивировать на то, чтобы, э, ну, как бы это же ваш бизнес, да, условно говоря, ваша мотивация понятна, а вот именно чтобы сотрудники, участники команды тоже были заинтересованы в развитии, в тестировании гипотез. Вот угу. такой вот вопрос. Ну, это, наверное, вот даже про. То есть у нас много пивотов было во да. время развития тюбитей. Да? То есть, там, вначале мы думали, что мы будем там несколько форматов открывать заведений, потом там, нам пришлось производство свое открыть, потом нам там, мы были производством павильонами, потом нам пришлось в рестораны перейти, да, перетечь. И сейчас, наверное, такое время пришло, когда вот особенно коронавирус да, помог всем немножко себя в свой формат переосмыслить, в и... доставку. Доставка в том числе, но мы благодаря коронавирусу стали очень гибкой компанией, и во время коронавируса у нас, по-моему, на 180 градусов ну, поменялись роли внутри компании. То есть ну, угу. была определенная структура иерархия, во время коронавируса мы отменили эту структуру, и каждый взял, с... да, да, и каждый взял себе просто определенный вектор. То есть каждый человек отвечал за какой-то важный вектор во время коронавируса, то есть который ну, реально помогает нам выжить и преуспеть во время коронавируса. Да? И там у нас, например, появилось направление, там, как э, розничная доставка, именно по оптовым ценам, то есть мы хотели спасти город, то есть у нас такая была ну, безумная идея. И... Миссия, по сути. Да, то есть и мы, мы, наша компания, она не строится сухо на прибыли, то есть, ну, типа, просто заработок, заработок, заработок. У нас не в этом, как бы, идея. Если изначально у про это был бы, я бы, наверное, там, в Саудовской Аравии остался. Да. То есть, а наша идея про то, чтобы создавать ценности. И когда мы увидели, что город просто остался дома, и, возможно, как бы, у мамы, у которых трое детей, еще муж голодный приходит с работы, может просто физически не хватить времени, там, уже на третий или на пятый день готовить, это, ну, огромная энергия, да, нужна, и время, и так далее. Мы поняли, что мы хотим помочь. Ценности позволяют а, держать коллектив в едином порыве, особенно в сложных таких а, экономических, а, может быть, а, в условиях пандемии. да. Но вот для вас сегодня, как uh -huh. руководителя, фаундера, а, сети кафе, ресторанов, тюбетей, какие метрики являются ключевыми? В плане бизнеса? Метрики в бизнеса? В плане бизнеса, да. То есть ценность – это ну, глобально, ага. а точечно? Вот, где вы замеряете температуру? Но... Понятно, базовые вещи, такие как выручка, э, рентабельность, да, подразделение каждого, каждого объекта, э, там, понятие фудкоста для общепитателя, ну, один из ключевых, да, э, одна из ключевых метрик. Нам важно очень понимать фот, сколько, да, то есть мы на каком уровне держимся. То есть в каждой в каждой нише есть определенный бенчмарк, то есть определенные, ну, или best practices, да, по которым ты можешь судить, ты хорошо работаешь или плохо. Такой есть в общепите, такой есть в IT, такой есть в онлайн-образовании и так далее. И у нас тоже есть определенный бенчмарк, то есть это вот эти основные там 3-4 показателя, кроме которых мы, для нас очень важно мерить, это, наверное, больше мы там не делаем какой-то индекс пока еще, да, ну, какие-то внутренние индексы да, для сотрудников, но мы общаемся, и для нас очень важно, то есть мы общаемся, и для нас очень важно понимать то, что то, куда, например, то есть иногда бывает, что фаундер где-то в одной плоскости находится, да, а команда находится в другой плоскости. Вот. И нам очень важно, что команда и фаундер, э, да, мы как-то вместе движемся и, э, так скажем, выровнялись в своем понимании того, куда движется команда. И вот это это некая такая больше, наверное, интуитивная вещь, нежели какая-то сухая метрика, но мне кажется, она наравне с выручкой, с там, средним чеком и так далее, потому что… Если гнаться только за одним, то есть это если, если глобально вот эти две вещи взять, то есть есть сухие показатели там, прибыльности, которые складываются там из 5-6 конверсий, которые дают потом прибыль, да, а есть показатели такие ну, ну, энергии, что ли, атмосферы компании. И вот эти две вещи, которые, мне кажется, должны быть ключевыми. И вторая для нас, она больше пока интуитивная, и мы ее на уровне а, чувства пока это делаем, да, вот, а эти уже как бы понятные, мы ну, там системные наработали... Показатели. Да, системные показатели. Но мне кажется, вот, больше надо, наверное, упор делать еще больше во второе, потому что второе, оно результирует в первое. То есть первое... Физика, это метафизика. Да, то есть такой есть принцип изнутри наружу. То есть mm -hmm. невозможно, если ты внутри там один человек, а снаружи ты транслируешь что-то другое, со временем как бы ну, ты съешь сам себя. То есть должно быть то, что то есть, выручка ⁇ это последствия. Последствия счастливого клиента, последствия счастливого сотрудника, счастливого члена Команда команды. Да. Mm -hmm. И оно, оно идет от сотрудника к клиенту, оно не идет обратно. То есть не выручка приносит счастье в компанию, а счастье в компанию приносит трансляция вот этого счастья компании клиенту. И если ты это делаешь с хорошим продуктом, с хорошим сервисом, и за тобой стоят твердые ценности, и ты... То есть то, что ты говоришь, ты это делаешь, то будет тебе счастье. То есть, ну, компания будет успешной. То есть у вас такой прозрачный стиль управления, вы открыты для своих сотрудников. Но а... стараемся, ну, стараемся. как бы мы не идеальны, надо тоже это понимать. То есть мы молодые, мы не идеальны, но мы стараемся это делать, это транслировать и в этом направлении двигаться. То есть для нас это как бы, ну, ядро такое. Угу. А вот э, насколько... Эти системные показатели позволяют вам извлекаться из бизнеса. И вот, я так понимаю, вторая составляющая эмоциональная все-таки требует непосредственно вовлечения фаундера да, в то, чтобы... Ну, да с термометром ходить, are you happy, да, ты счастлив, бахат да, ли ну, че че честно скажу, да, и как бы моя команда здесь подтвердит, меня мало. Ну, если вы чисто про меня говорите, то вот эта эмоциональная составляющая, ну, наверное, где я должен быть больше увлечен, к сожалению, пока меня мало, потому что параллельно еще учиться начал, да, то есть мы не должны стоять на месте, должны все время учиться, и здесь это, наверное, такой, ну, как вот говорят же, там, каждому есть над чем сегодня работать. работать, да, и каждый день эти вещи, там, они новые появляются. И вот моя задача, наверное, одна из ключевых задач сейчас – это эмоционально больше наполнять команду, то есть транслировать свое видение, свои ценности, и тогда, возможно, и эти метрики, они автоматом как бы… Это не сама цель, то есть, видите, у нас немножко… Мы немножко смотрим на результаты, как на последствия. Мы, то есть, э, там, ты можешь где-то стараться увеличить конверсию, ты это делаешь в маркетинге, там, увеличить конверсию какого-то канала, э, там, стать лучше в сервисе, сделать там вкуснее продукты, где-то там, я не знаю, оптимизировать футкос за счет объема или за счет новых поставщиков. Но э, это все должно быть в, вместе с ценностями. То есть, когда эти ценности вшиваются в эту систему, и когда все живут и думают, да, этим и работают этим, то тогда это все становится последствием, и таким последствием, которое не надо стоять над душой, чтобы случилось. Жестко контролировать не да, надо, да? Это, да, да. У нас, В этом плане у нас достаточно гибкая структура, и мы, наверное, ну, немного нестандартны, особенно вот, если говорить про производство, наверное, то есть у нас производство, вообще в Татарстане, как бы, они такие достаточно традиционные, и все привыкли к определенному формату производства. У нас, наверное, как бы, мы стараемся сломать этот шаблон, где-то это тяжело получается, потому что советский человек, как бы или российский человек, он привык, к надирателю сверху да и мы стараемся сломать этот шаблон где-то мы теряем из-за этого да это надо открыто признавать то есть там где есть жесткий контроль возможно здесь и сейчас результат лучше но мы На смотрим короткую но мы смотрим вперед да нам важно чтобы мы стратегически были достаточно открыты чтобы мы больше про развитие талантов нежели про ну, короткосрочный быстрый результат и там постоянные смены кадров Вот эти вот системные показатели, я так понимаю, их достаточно легко делегировать. А вот эти три кофаундера, кроме тебя, да, можно ли им делегировать вопросы эмоциональной, ценностной накачки коллектива, mm -hmm. или это все-таки такая исключительная твоя компетенция? Mm -hmm. Ну, мне кажется, то, что если это не получается делегировать, это проблема фаундера. И, ну, то есть, точнее, не делегировать, я вообще, ну... сформировать, скажем в так. Случае, в случае, мне кажется, ценности делегирования это не совсем то, что должно быть. Мне кажется, это должно быть обучение. А вот каким образом удается распределить зоны влияния среди кофаундеров? И я вот знаю, что в других корпорациях есть такая практика, там, какой-то определенный промежуток времени ЛПРом, там, лицом принимающим решения, становится один кофаундер, там, гендиректором, потом, может быть, там, два-три года другой, mm -hmm. и каждый какие-то свои э, фишки, какие-то свои дополнительные ценности тоже тестирует на корпорации. Готовы ли вы к таким экспериментам? Mm -hmm. и если нет, то как вам удается урегулировать? Все равно у каждого uh, вице да, вице да чуть -чуть я понял Да-да, На самом деле, здесь это тоже, наверное, больше такой больше вопрос здравого смысла и чувствования в определенный момент, да, компании и в чем она больше нуждается. А, здесь, здесь, ну, такое двоя, двояко, ну, двоякий, ну, вопрос, то есть, есть или там полка в двух концах, да, то есть есть эго, есть амбиции, есть нужды компании. И здесь очень важно, чтобы, чтобы это все совместилось правильно, и компания не провалилась, а наоборот, шаг сделал вверх при смене, да, например, mm -hmm. о том, что ты говоришь. Это очень важно, чтобы все кофандры они думали об общем благосостоянии, то есть чтобы они думали о благе компании, нежели о своем благе. То есть если идет какой-то перевес, да, ну, кто-то тянет на себя идеал, например, да, то тогда это будет больше решение личное, но ну, для себя, да, для кого-то из, да, и тогда компания потеряет, вот. Либо Второй вариант, ну, вот более здоровый, и мы, в принципе, это практикуем, то, что ты сказал, мы практикуем. То есть какое-то время был генеральным директором я, сейчас генеральный директор другой, ну, кофаундер, да, Руслан. Вот. Здесь просто, наверное, надо поизучать труды того же Одизиса, про циклы, да, корпорации или каких то другие статьи, где уже велосипед изобретен где говорят о том, что есть цикл, когда нужно принимать взрывные решения, и это часто не структурные и не системные решения, чтобы успеть захватить какие-то вершины. Новые да? сегменты рынка. Новые сегменты рынка, решения. доля какая-то рынка, или важно, например, именно сейчас там, знаю, выкатить ну, какую-то новую концепцию, технологию. потому что потом мы ее упустим, да, то есть нужно идти в ногу со временем. В какие-то моменты важна стабилизация, важен контроль, важны результаты того, того, что есть. Да. В какие-то этапы, возможно, нужна там, нужен там этап стандартизации, и нужен там скрупулезный какой-то руководитель. Да? И мы тоже, в принципе, это достаточно хорошо понимаем. Ну, на... То есть здесь нужны какие-то супер детали. В бизнесе мы часто зарываемся в супер деталях, но в бизнесе гораздо важнее понимать ключевые важные факторы для... Ну, успешности или для устойчивого, ну, для устойчивого развития, развития для успешности и вот в данном случае вот, как, вот понимать вот эти вот когда что нужно компании и обращать на это внимание и быстро на это реагировать в принципе вот наверное мы это и сделали в коронавирус то есть коронавирус то у нас примерно как получилось но отвечая вот на тот вопрос да то есть там было по моему там еще там конец февраля по моему был начало 2 или 3 марта было еще не пахло вообще коронавирусом в россии то есть, но у нас очень много друзей за рубежом. Ну, так как я за рубежом учился, и второй кофаундер Руслан тоже за рубежом работал. У нас очень много друзей за рубежом, и они говорят о том, что у нас тут уже все. То есть ну, мы уже закрываем, у нас закрывают уже двери, магазины и так далее. И мы понимаем, ну, окей, как бы, наверное, недолго не и до нас эта реакция дойдет. И мы уже тогда, в начале марта, начали к этому готовиться. И там были такие, типа, кризис, кризисные совещания, то есть или антикризисные совещания, когда мы полностью переломились переначали систему работы компании полностью перешли в Zoom, то есть в Zoom полностью управление вели и работали в Зуме, поменяли роли директоры ресторанов стали, стали например директорами подразделения там, курьеров, то есть ну, полностью роли поменяли и вот это как раз наверное, вот это вот суметь почувствовать когда нужно компании и измениться, то есть где-то сказать там нет своему желанию там, я не хочу типа я не хочу за руль садиться я же повар, у нас команда села за руль, то есть у нас повара сели за руль Стали курьерами. Да, они были готовы к этому. И, или, например, у нас там, там директор ресторанов, там кто-то стал заместителем директора, или там, директором по производству. Кто-то там был HR-ом, стал директором доставки ну, или лидером по доставке. То есть такая ротация постоянно идет, да? Ну том, да, какая? потому что это было нужно команде. И это если мы, ну, как бы учредители, если это готовы принять, то команда тоже, ну, как бы она видит и тоже на это идет. И поэтому, мне кажется, это нормальная практика. И мне кажется, в этом и суть. Ну, бизнес – это живой организм. И мы должны просто чувствовать его и как бы меняться ну, вместе с этим организмом. Я вот вижу, что есть достаточно высокий уровень доверия как между кофаундерами, сооснователями mm -hmm. сети, так и коллективу. Да? Вот каким образом удается этого добиться, какой ассессмент вы проводите, uh -huh. то есть это вот ну, определенный посыл к нашим зрителям, в том числе к студенческой аудитории, uh -huh. кого вы хотели бы видеть в своих рядах, и как вы их фильтруете, как отбираете честных, справедливых, прозрачных, открытых и настроенных на развитие. Uh -huh. как, как, да, вообще команда? Но ну, на самом деле, в плане команды у меня был разный опыт. То есть, ну, когда мы начинали, я думаю, что мы много шишек набили вообще по поводу формирование команды, даже даже на уровне там сначала партнерства, потом на уровне ключевого менеджмента, да, много кто уходил, и, наверное, это нормальный процесс, хотя мы очень болезненно, да, к этому относимся, ну, потому что мы именно ценностно-ориентированные компании, они а просто сухо там, вот твоя зарплата, вот твой объем работы, как бы, да, и не делаешь до свидания, мы так не работаем, как бы мы очень сильно привязываемся к людям, это, наверное, наш минус, да, на данном, ну, может быть минус, может быть плюс, и так, и так, вот, а мы… По поводу кадров, тоже, наверное, важно сказать, то, что мы еще раз трансформировались благодаря коронавирусу, да? и мы, кроме того, что стали горизонтальной компанией, мы поняли, что мы наработали определенную критическую массу опыта, ресурсов, влияния, узнаваемости где-то да, бренда, хотя бы даже на региональном уровне, хотя нас очень много туристов тоже знают, что мы готовы транслировать этот опыт на новые концепции. То есть мы реально, я как бы вот, ну, с полной готовностью и ответственностью, наверное, могу сказать то, что мы готовы, мы открыты к идеям студентов, и тем более КФУ, как бы это родной университет, то есть, а да, мы, это... Мы, мы только за, да, то есть каким-то идеям, интересным стартапом, проектом, которым мы могли бы помочь а, транслировать в них свой опыт. Конечно же, нам важно, чтобы это было в рамках нашей философии и ну, на, нашей глобальной цели, да, миссии нашей компании, то есть и фэмили, ну, моей личной, да, миссии. То есть мы все-таки за то, чтобы нести вот, вот эту татарстанскую культуру, идентику татарстанскую, вот этого миролюбия, баланса микс. между религией, и современностью, между бизнесом там, и а, там, ценностями семьи там, ну, и так далее. Этносы и... тоже такой, микс да, ну, То есть получается, и сосуществование, созидание такое, да, то есть мы, мы хотим это транслировать в мир, и это наша как бы глобальная такая а, миссия, да. То есть мы хотим сохранить наши ценности и показать их миру в новом, так скажем, современном формате. И это может быть, то есть там, сегодня это еда, завтра это, возможно, что-то другое, да. И нам очень важно, чтобы э, наша команда была именно командой единомышленников. И поэтому вот один из, так скажем, способов или один из инструментов, мы сейчас как бы с тобой его демонстрируем, это, то есть мы открыто говорим о том, что, чего мы хотим добиться. Мы хотим стать, мы хотим, чтобы из Татарстана, так вышла Амазон из Татарстана, вышла Малибаба, да, но с татарскими корнями, с татарстанскими корнями и с татарстанскими ценностями, вот, чтобы там на обеденных перерывах где-нибудь в Нью-Йорке не гамбургеры трескали, а трескали шпичмаки. Плюс мы, конечно же, благодаря коронавирусу э, поняли, что мы практически не диджитал, то есть были, точнее, да, практически не диджитал. Не диджи, не Мы были больше про офлайн, больше про прийти, посидеть, там, послушать татарскую музыку, покушать, оказаться как будто у бабушки. Даже если, несмотря на то, что это быстро, потому что мы за 3-5 минут, да, стараемся заказы выдавать, вот, а тут мы поняли то, что мы хотим, чтобы это, точнее, клиент, да, он хочет, чтобы это оказалось у него дома, у него в офисе, чтобы это оказалось там, ну, за три клика у него в руках, и поэтому здесь мы тоже такой вектор для себя берем дигитализации. тоже конкретно не могу сказать, вот так мы будем делать или вот так мы будем делать, будем отталкиваться от ä, запроса, опять-таки, наших, наших целевых аудиторий, в том числе наших студентов, и, возможно, студенты какие-то идеи подадут, да, как им было бы удобно. Удобно. Вот. Но мы открыты, вот. и это, нам еще один такой глобальный вектор, на котором мы будем работать. В принципе, это подсказка, наверное, нашим программистам, да, да. и ТИС, да. и ЛМИД, что можно CRM-систему дорабатывать, и ERP-систему. Я вот сам, как клиент могу сказать, что у вас не сквозная кэшбэк-система, такая да, маленькая да, да, да. ложка дегтя, то есть вот тоже да, над этим. Наверное. Реально, нет, мы ну, на самом деле очень открыты и к любому вообще фидбэку, то есть, ну реально. И поэтому мы, наоборот, рады, как бы, если кто-то сможет не просто там сказать, что у вас здесь плохо, а сможет сказать, Предложить, ребят, а я могу вам помочь, как бы, давайте вместе сделаем круче, как бы, и я реализуюсь, и я смогу простажироваться там или интегрироваться в вашу команду, и будет рост, как бы, да, для нашего там отечественного проекта, то круто, вообще-то мы только за. Я знаю, что про проректор по науке, Данис а, Карлович, это а, вообще отдельная история, то есть мы... На самом деле, то есть, там, меня спрашивают, почему, типа, вы универа там понаоткрывали рестораны? Есть якорный клиент, который много кушает у вас. На самом деле, не потому что там, да, просто там... Там, много народа здесь или еще что-то, а потому что какие-то решения мы принимаем подсознательно. Мы вроде бы, да, думаем о том, чтобы бизнес был успешным, но корень этих решений, он сидит внутри. И я уже после того, как мы открыли один ресторан, там, потом уже на второй там начали задумываться, да там университетская появилась, мы понимаем, что для меня, вот для Руслан тоже мы с Геофака, то есть здесь наш родной КФУ, геологический факультет, Кремлевская 4, вот. Мы, на самом деле, такой некий ретерн делали к своей геологии. То есть мы видим деканат, вот, там, ну, мы их «апайках» называем, да, то есть женщин, которые в деканате всегда там нам помогали с зачетками, всегда там помогали с какими-то зачетами, с бегунками этими там, то есть проставляли нам какие-то оценки или помогали организовать встречи, передачи и так далее, да? То есть мы видим своих преподавателей там, мы видим там своих деканов, да, у нас в ресторанах. Также Даниза Карловичу мы видим, сегодня тоже ему писал. Я говорю, тут этот, это, я говорю, иду в КФУ общаться, говорю, и, ну, как раз студентам интервью, он, я говорю, а что вы, говорю, любите? Не, ну, не успел он ответить, но я его много, ну, много раз Даниса Карлович видел, и бывало даже он приводил гостей, то есть, кто, часто приезжают нефтяники в геофак, на геофак, да, какое-то да. получить, вот. И поэтому это такая нек некая связь, связь с университетом. И поэтому мы здесь, и поэтому мы реально как бы для, для студентов. Я даже, наверное, такой вот хотел бы вопрос поднять. Многие там… Я встречался с, со студентами, после того, как я закончил, был ряд таких встреч и ну, неких лекций, поделиться своим опытом, чтобы там, получилось за рубеж уехать, получилось на магистратуру поехать или за рубеж устроиться куда-то ребятам, которые еще учатся. Или и, здесь проект начать Или здесь какой-то проект начать, да. И а, многие спрашивали, ну, типа, ну почему у вас там цены как бы не как у столовой. Да? Ну, если для кого-то, но я лучше открыто сам скажу, да, расскажу про это, потому что многие, наверное, про это думают, может, будет комментарии писать. То есть на самом деле, я сам из-за того, что страдал, когда не было нормальной еды, я тогда тоже выбирал дешевые решения для себя. Возможно, где-то, потому что там карман не позволял, возможно, где-то там не было времени и так далее. Но тогда не было возможности таких, как тубетей тогда не было возможности. Я бы счастлив был, если бы тогда был тубетей. То есть и приходилось реально закидывать, ну, не очень еду. Ну, просто, если там мягко сказать, да. Uh -huh. И для себя это такое, такая внутренняя была мотивация это исправить. То есть и с хорошим продуктом, с качественным продуктом, с, из нормальных овощей, из нормального там масла, да, то есть из, из нормального теста без дрожжевого, из нормального мяса, ну, которое хорошее мясо, не дешевое какое-то, да, вот, а там, плохого качества, стандарту. да, ну, это все халяль-стандарт, кстати, да, то есть... Это что э, что же на себестоимость сказывается? Это ну, да, халяльные поставщики всегда берут, да, ну, как бы, дороже из-за того, что там больше, меньше конкуренции, да, из-за того, что дополнительные процессы вовлекаются, там, ручной забой и так далее, то есть и это все влияет на, на, на цену, но если говорить о том, чтобы сытно быстро поесть и поесть качественно, думая о том, что ты кушаешь, сегодня, вот, знаете, в чем фишка? Мы в 25 лет об этом не думаем, или там в 20 лет мы не думаем о том, как бы, что мы сейчас едим, мы думаем о том, что мы сейчас едим с точки, с точки зрения информации. Но то, что мы едим внутрь, то есть еду, да, какую мы едим, она очень сильно потом влияет на то, какими мы будем в 35, 45 и так далее. Она влияет на наше самочувствие, она влияет на наши мысли. То есть даже мысли, они формируются, исходя из нашего самочувствия, то есть настроение твое. И то, насколько ты продуктивен, насколько ты крутые решения придумаешь в универе, там, научные ли это работы, или то, как ты впитываешь лекции, в том числе зависит от того, какую ты еду употребляешь. И если говорить о том, что вот найти золотую середину между тем, что доступно, и между тем, что не навредит мне, угу. и между тем, что еще как бы это, ну, мой проект или наш проект, да, то есть, ну, отечественный проект, мне кажется, ну, решение очевидно. Но ну, для меня, по крайней мере, да, я бы был счастлив. И поэтому хочется немножко здесь разъяснить, что TBT это, ну, не столовая, да, и TBT ну, это больше про здоровье про будущее студента и про сегодняшнее решение, пока ты студент, ну, свои, своего питания и своего там времяпровождения, потому что мы супер близко постарались расположиться. Там, я знаю, что многие жалуются, что Павильон куда-то исчез, да? к сожалению, не все от нас зависит, да, и как бы у города своя политика, да, а бизнес, он должен встраиваться в политику города, в политику республики и страны в целом, и поэтому, ну, ближе, чем пока университетская, мы не можем расположиться, да, может, в будущем что-то придумаем, но хотя бы на столько, ну, 5 минут, там, 7 минут бежать, это уже не 25 и не 30 минут. В принципе, даже не 5 минут, там, от главного здания, может, секунд даже. 40. Да, да. Кстати, вот мне интересно было бы от тебя обратную связь получить, то есть э, вот… Но я вижу, на самом деле, продолжение вот э, ценности, которые говорил про ProDev, про, про развитие клиента и продукта, что здесь есть вот именно связь э, не только ценности и цены, да, то, что ты вкладываешь в себя, там, будучи студентом, и увидишь это отражение в виде своего здорового будущего, которое в том числе может быть монетизировано. Ну да. Да, там, в 30-40 лет ты не будешь развалин с гастритом, а будешь продуктивным, человеком, ну, там, средних лет, с успешной научной карьерой, там, или э, какими-то проектами нет, своими. Да, да. Я вот как клиент могу сказать, что в принципе, в плане татарской кулинарии, в плане вообще здорового питания, у вас, наверное, самое оптимальное решение. Но это мой субъектив, может быть, зрители э, где-то скорректируют. Но вот касательно, к примеру, супов, я могу сказать, что это один из лучших бульонов, в том плане, что это выверено, uh -huh. в плане, там, белков, жиров, углеводов, это очень классно, вкусно и эстетично, так что большое спасибо. Я думаю, Очень любой много. студент, любой профессор, который однажды проснулся и увидел себя в, в оккупационном кольце окружения тюбетей, он только рад и, скажем так, доволен этой оккупацией. У меня вот вопрос в связи... Если бы здесь была живая аудитория, можно было бы похлопать, так что за Давайте поддержите. Главное не расслабляться, да. У меня вот вопрос э, самому, что нравится в Тюбетей, э, именно вот как продуктовое решение, все равно предпочтения какие-то вкусовые есть. Ну, мой стандартный набор – это суп лапша, угу. тахмачаше. Это э, раньше я брал кастебургер с картошечкой и с грибами. Угу. Э, там, да, такой. Сейчас он тоже есть, но из-за того, что я ну, сейчас больше чуть тренируюсь, чем раньше, и мне нужно больше белка, я сейчас беру кастебургер домашний. Там месте картошечка, и мясо, и куриная котлетка, ну достаточно такая хорошая, вот и с точки зрения белков и с точки зрения сытности. Вот очень много ценностей, я уверен, наши зрители получили из этой беседы. Хотелось бы дать определенные лайфхаки, какие-то вот советы mm -hmm. по контенту, mm -hmm. которые потребляет, да, основатель сети тюбетей э, Султан Эдуардович Сафин. Какие Давай книги пустя, Какие книги да. читаешь? Так. По поводу книг. Ну, я сейчас очень, ну, сильно достаточно работаю над духовным своим развитием, поэтому много литературы духовной. Там, здесь, ну, это, там, арабские есть, да, арабская литература есть из российских, там, Шамиля Леудинов, да. Вот. С точки зрения бизнес-литературы, мне очень, сим, ну, симпатизирует теория Стива Бланка, то есть я советую студентам, которые не знакомы с этим, или вообще стартаперам, которые с этим не знакомы, погрузиться хотя бы, ну, хотя бы поверхностно понять, что это такое, чтобы просто произошел shift mm -hmm. из формата, где ты делаешь, там, альфа-версию, бета-версию продукта, там, еще какую-то версию продукта, и ждешь, там, потом презентуешь на рынок, он тебе дает обратку, и ты откатываешься на много лет назад, и ресурсы потерял. Нежели Стив Бланк, то, что говорит, там, вышел, спросил, у тебя еще продукта нет, у тебя, может, даже MVP, там, на бумаге Пытаешься сделал. продать, чего нет. Да. С точки зрения а, еще какой-то бизнес-литературы, я рекомендую из Хака Одизиса. Это больше для того, чтобы управлять, Классика. для того, чтобы думать, там, где ты стартап, ты или ты там, больше уже компаний, или ты корпорация и так далее. А, но ну, не люблю советовать то, что сам еще не читал, то есть это будет немножко неправильно, да, есть крутые книги, которые у меня там список, 74 книги уже там, которые я еще должен Реестр, прочитать. да? да должен прочитать, еще пока не прочитал, да. Но ну, мне, мне очень нравится самому история про «Я слышу вас насквозь». Э, это книга Марка Голстона, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, по, по, по крайней мере, «Я слышу вас насквозь» или по-английски «Just listen». Это точно как бы человек найдет эту книжку. Это про, про эмпатию, про то, как общаться с людьми. Да? И мне кажется, в сегодняшних реалиях больше не IQ наш нужен, а больше AI. Больше AI нужен. и нужен. поэтому все книги, которые связаны с эмоциональным интеллектом, с AI, я очень рекомендую читать. В том числе и книга «Эмоциональный интеллект». Сама, да, есть такая книжка. Вот. Также я бы рекомендовал, наверное, читать историю. Хотя мы очень это делать не любим. И я сам сейчас вот только к этому пришел, что историю нужно изучать. Потому что в истории кроются многие ключи к успеху в будущем, либо же в истории ошибки. кроются ошибки, которых можно было бы не совершать. И в этом плане, наверное, нам надо изучать историю ну, свою, в первую очередь, да, и потом уже историю глобальную, там, мира, там, и так далее. Вот, ну, наверное, по книгам примерно так. Ну, классные примеры, в принципе, из того, что перечислил, это передовые практики, которые используют как крупнейшие корпорации, российские и зарубежные. То есть это, на мой взгляд, такой кейс, когда татарстанская, но ну, достаточно компактная компания, молодая Очень маленькая, давайте да, весь свои... А, она на сегодня. той же скорости, что и крупнейшие компании мира и России. Но Поэтому, мне кажется, хороший стремиться. пример, в том числе для молодых проектантов, для юных стартаперов, что, несмотря на свой размер, несмотря там, на объем выручки, метрик, мыслите глобальными ценностями. Наша жизнь каждый день определенные декорации, да, окружают, там, в универе одна декорация, дома другая декорация, там, к маме приехал к бабушке приехала третья декорация. Где-то с друзьями тусуешься, четвертая декорация, и это везде декорации. И мы иногда ведемся на эти декорации и забываем о каких-то важных глобальных ценностях в жизни. И где-то можем подкупиться декорациями. Вот когда ты смотришь фильмы про наших дедушек и бабушек, там, про блокаду Ленинграда или какие-то другие фильмы, возможно, кто-то скажет, зачем там, и так там много проблем хватает и так далее. Но ты сравниваешь, ты сравниваешь, и ты переоцениваешь то, что у тебя сейчас, сейчас есть. И ты начинаешь это ценить, начинаешь этим чуть больше дорожить, и, соответственно, там, позитивнее становишься. Шелуха и... уходит, остается суть, да? Да, абсолютно. Межличностное отношение. В точку сказал, да. Угу. Согласен. Ну, как-то так. Классно. А вопрос такой, а, вот а, я знаю, что какие-то мероприятия у Тюбетей проводятся с участием студентов, вот каким образом можно а, на них поучаствовать, обращение к нашим зрителям, а, кто хотел бы напитаться вот этой ценностью, позитива, а, международной интеграции, условно говоря, да, может быть, устроиться на работу, может быть, какие-то совместные коллаборации сделать вживую и онлайн, где вот это можно... Смотрите, да. по, поводу, по поводу вообще мероприятия, Вообще, просто сначала, номер один, мы всегда открыты. То есть, если там, не знаю, у команды PR КФУ, например, или у студента КФУ, или, ну, у сотрудника КФУ есть какая-то идея сделать какую-то интеграцию с ТБТ, не знаю, там, организовать встречу, обсудить что-то, а, там, поразмышлять над глобальным, или э, дать какой-то опыт, передать, да, или же там вкусное провести, ну, что угодно, то есть, да, любой повод, который, ну, где мы можем быть полезны, просто можно написать нашу соцсеть tubetey.food, да? Uh -huh. tibetey.foto, это инстаграм, да, написать нам, в любом случае менеджер ну, скоординирует с нужным отделом, доведет до меня, доведет до управляющей компании, то есть мы подумаем, как это мы можем сделать, в каком формате, как это лучше, это что касается как, каких-то офлайн да, вещей. Если кто-то хочет, например, к нам попасть в команду или хочет какую-то идею предложить, то же самое. То есть на самом деле это, наверное, такое самое удобное окно социальной сети, где можно было бы с нами соединиться, состыковаться, вот. А так наши рестораны открыты вообще для любой движухи студенческой, то есть мы можем, ну, реально проводить какие-то там студенческие встречи, не знаю, проработки домашних заданий или подготовки к экзаменам, то есть мы для этого, в принципе, и создавались, быть такой некой платформой, где ты можешь заниматься своим главным делом, учиться или двигать науку и позаботиться о твоей еде, то есть в этом суть, да. И поэтому мы, и наша управляющая компания тоже офис, готовы, открыта для студентов, как с точки зрения работать, да, у нас, так, с точки зрения помогать там в питании, да, помогать а, в передаче нашего опыта студентам, чтобы еще такие компании, как TUBETE в будущем появились, там, неважно из TUBETE или просто в целом, да, мы открыты, То есть, поэтому любая идея, я, вообще, из КФУ у нас, у нас в коллективе ребята есть из КФУ, и есть даже такие, которые там начинали там с кассы, uh -huh. а там сейчас взаимодействуют в маркетинговом отделе, то есть, да, и работают, двигаются с маркетингом. А, то есть, есть даже те, которые женились за учредителей, да, то есть, ну, это же так, как бы, да, просто как пример жизненная история uh -huh. В Тюбете реально семьи появляются, это тоже такой момент, мы больше семейно-ориентированная компания, да, вот, но мы открыты, вот это глобально, как бы, да, мы открыты, пишите нам в соцсети, пишите нам в соцсети, вот, мы открыты и готовы рассматривать, двигать, участвовать. Вообще. То есть, можно стать Клиентом, сотрудникам или подрядчиком, да, в том числе сателлит какая-то компания сервисная, может тоже стать yeah. в том числе студенческий какой-то будущий проект, может быть вашим партнером, там, условно говоря, по да, доставке да. еды или там по сырью и так далее. Можно IT-решением стать, можно стать Неприятно. в каком-то проекте партнерами, то есть, ну, вообще открыто. Султан, очень много ценностей в рамках этого интервью получил и я, и, надеюсь, наши зрители. Вот э, Вопрос такой, обращение к ним, э, каким образом стать э, успешным да, в какой-то своей отрасли, как ежедневно, делая осознанный выбор, прийти к, к тем результатам, которые хотелось бы получить, да, к тем планам, мечтам, которые где-то здесь внутри э, рождаются. Вот такое обращение к нашим студентам, действующим, или, может Някое, быть, вчерашним. Некие рекомендации, да? Лайф? Да, рекомендации. Я, вот ты говоришь, там, успех, успешный успех, да, я на самом деле, как бы, ну, не любитель такого, и здесь, ну, не любитель имеется в виду того, что, вот, там, какие-то, там, все про одно и то же говорят обычно, да, вот, и поэтому не хочется, там, то же самое делать, но, наверное... Первое, наверное, такое самое важное, это быть рыцарем своих ценностей, что ли, я не знаю. То есть, но ну, есть такое понятие, определенное свой стержень, ценности свои да, у каждого человека. То есть, это воспитание, родителей, может быть, это, там религия, еще что-то, еще что-то. То есть, и вот не предавать себя, не предавать свои ценности, это, наверное, номер один. Да, тогда там сердце потихоньку тебя, оно приведет к тому где ты будешь на своем пике, на своем максимуме и пользы для других, и самореализации, То есть, и в целом ты будешь счастливым человеком. Если все время идти на поводу, да? Uh, то есть кого-то или чьих-то там предложений, типа, куда поступишь? А я вот сюда поступаю. Ну ладно, я с тобой. Ну то есть, а ты куда пойдешь обозначить? Ну вот сюда-сюда. Ну ладно, я с тобой. То есть, если все время просто, так скажем, по течению, то нам тяжело будет максимум своего потенциала раскрыть. Поэтому первое, это как бы держаться своих ценностей и быть им, им верным, да. Uh, второй, наверное, важный момент, это... Для меня, который... Я человек творческий, и человек такой, но ну, больше стратегический, больше концептуальный, и у таких людей, у которых, как бы, такая потоковая энергия, у нас бывает, ну, спад, то есть есть мощный поток, потом бывает спад, и поэтому для меня, но ну, я думаю, оно для всех нас актуально, это дисциплина. То есть второй ключевой вопрос, то есть когда вот у тебя есть определенные ценности, и вроде какие-то приходят события, которые тебя к этому двигают, или иногда кажется, что не двигают, это сейчас про это я третье скажу. То есть и важно сохранять дисциплину, сохранить стабильность того, что ты делаешь. То есть один, два, три раза, много раз надо делать, и не бросать, не опускать руки. Классный пример, наверное, это банальный пример, но тот же самый Джек Ма, да, самый богатый человек Китая он там только в KFC пытался там 27 раз, что ли, трудоустроиться все просто трудо трудоустроится, да, 27 раз. Или там в Гарвард пытался 10 раз поступить, тоже не поступил, сейчас, наверное, Гарвард жалеет, да? Вот. А, третий важный момент после дисциплины, это как раз-таки то, что, в принципе, то, через что я прошел, я по образованию геолог. И многие люди, когда я думал, как бы, вот, спрыгнуть со рамка и начать заниматься национальной кухней, говорили, ну, открытым текстом, ты дурак. Буду ну, вещи своими именами имена, да, называть. Говорю, ты что там, у тебя такая зарплата, у тебя там, такая карьера тебя ждет, и так далее, и так далее, а ты там какой-то стартап, обратно домой, ты куда там ты, ты только вырвался, типа, сейчас же все так, типа, что там в России делать, да? Вот. А, наша профессия или точка, в которой, мы сейчас на, в которой мы сейчас находимся, это не наш конечный пункт. То есть, каждая точка в нашей жизни, через которую мы проходим, это извилистая дорога. И она может там крутиться, крутиться, и мы можем даже не представлять о том, что вот та точка, например, я не знаю, пересекся, ты где-то там дворником работал, я не знаю, да, там подрабатывал или кому-то помогал, она может потом оказаться твоим выходом или твоей дверью к тому, что ты стал президентом, не знаю, или там ты стал, э, там, ну, владельцем или там лидером какой-то крупной корпорации, или там что-то открыл, какое-то научное изобретение. И поэтому нельзя недооценивать вот эти события, которые Всевышний нам посылает, которые, в которых упаковано что-то другое. То есть мы снаружи видим там, что мне предлагают там типа, я не знаю, поработать баристой? Зачем там типа баристы? Я же там великий физик. То есть, но ну, иногда ты через этого бариста, через другие какие-то этапы придешь там еще к большим открытиям, потому что наше образование, наше обучение это не про диплом, это не про там красный диплом, и написано там да, геолог, нефтяник у меня, например, там или геолог, геохимик. А это про опыт жизни, который мы прожили, это про знакомство, это про вот эти впечатления, это про вот эту точку, которую ты должен был прожить, чтобы оказаться в следующем месте. И это даже выступление, по-моему, Стив Джобс говорил, в выступлении, когда я еще был жив, да, где-то в Гарварде или в Стэнфорде он выступал, и он говорил то, что вот эти точки, их не надо сейчас соединять, они потом соединятся, когда ты окажешься уже вот на том месте, где ты должен оказаться. И поэтому третий мой там, совет, лайфхак – не недооценивайте и не говорите, что что я там 5 лет проучился на юрфаке, сейчас я пойду там. Или там родители обычно говорят, что мы там 5 лет вкладывали в тебя, ты на юридическом учился, а ты сейчас пойдешь там, заниматься маркетингом, да ты что там, да, то есть 5 лет на смарку. Нет, не на смарку, то есть на самом деле это часть нашего пути, вот, и если бы не геофак, Тюбетея бы, наверное, сегодня не было. То есть, ну, конечно, там ряд других, да, тоже событий, но в глобальной, если бы я на геофаке когда-то не оказался и не прошел через Арамка, не прошел через эти все бизнес-обучения и так далее, наверное, тебе тебе сегодня не было бы, или он точно был бы не такой. Поэтому ценим тот опыт, который нам сегодня судьба, Всевышний отправляют, да, и берем максимум, и потом следуем сердцу, и дисциплинированно двигаемся, и это приведет нас к счастью, к успеху. Султан, большое спасибо за содержательное интервью. Я уверен, что максимум ценности получили наши зрители. Сегодня э, в выпуске проектного шоу был основатель сети кафе и ресторанов э, национальной татарской кухни Тюбетей, э, Султан Эдуардович Сафин. Э, мы с вами увидимся в следующих выпусках. Султан, вам желаем успехов и удачи. Рахмат. Всем успехов.